Очень вкусное блюдо, идеально для семейного обеда, рецептов приготовления множество. Сегодня предлагаю попробовать мясную долму тушеную в томатном соусе. Классическую долму, как правило, готовят без томата и добавляют свежие помидоры с чесноком в готовое блюдо. Но, вариант с томатным соусом тоже интересный. Попробуйте, блюдо насыщенные по вкусу и ароматные, лучше всего использовать фарш из говядины и ягнятины. Благодаря мясу ягненка долма приобретет характерный вкус, но, если предпочитаете другие варианты, выбирайте по своему вкусу. У меня томатный соус с острым перцем, поэтому, перец в фарш не добавляю, если соус нежный, можно добавить перец в фарш. Сколько и какие продукты понадобится, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовим ингредиенты. Добавляем в фарш рис пряные травы и соль, все перемешиваем. Листья моем, на светлую сторону листа кладем порции фарша. Заворачиваем вверх края листа, закрывая фарш. Подписывайтесь и ставьте лайки. Далее, заворачиваем в боковые стороны и скручиваем долму. В сковороду или в сотейник наливаем немного подсолнечного масла. Выкладываем долму, добавляем кипяток, так чтобы вода покрыла долму, готовим на малом огне, под крышкой, примерно 25-30 минут. Далее, добавляем томатный соус и чеснок, готовим на малом огне еще 10-15 минут. Долма в томатном соусе готова, приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей! ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Листья виноградные, 25 штук, фарш, 300-400 грамм, рис, 4-5 столовых ложек, соль, 2 щепотки, пряные травы, 1-2 чайных ложек, томатный соус, 400 мл чеснок, 3-4 зубчиков, масло подсолнечное, 2 столовые ложки, количество порций, 3-4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Заходите снова.